Больше 700 заключенных вывезли из учреждений в СИН в Брянской области за последние пять суток. Об этом пишет телеграм-канал Астра со ссылкой на источники по их данным из СИЗО. Два в Новозыбкове вывезли 454 человека заключенных. 200 из них отправили в исправительную колонию 7 в Владимирской области, 250 в ик 1 по Патульской области. Еще 263 человека, тоже заключенные, выехали из ик 5 в стародубь Библианской области. Их разместили в различные учреждения в Тульской области. Так ли это? И главное, зачем вывозят заключенных? А, непонятно. Поговорим об этом с Ольгой Романовой, главой фонда «Русь сидящая». Оля, здравствуйте. Добрый вечер. Зачем могут вывозить вот таким образом масштабно, в таком количестве заключенных из прифронтовой территории? Это на самом деле же приграничные области. А, о чем это потенциально может говорить, как вы считаете? Вы знаете, самое первое перемещение такой массовой заключенных мы обнаружили в январе прошлого года, 22-го. И тогда перемещали заключенные из двух колоний, ИК-2 и К 12 Ростовская область тоже приграничный, И, собственно, мы думали, что, зачем, куда. Это было до войны, за месяц до войны. И было официальное объяснение начальников этих зон, вообще и в СИН, что будет капитальный ремонт. Посмотрели на портал Госзакупок. Очень странный был капремонт. Не закупали ни краску, ни там, кирпичи, ничего, а закупали сухие пайки. Когда началась война, мы подумали, что наверняка эти зоны отдают под военнопленных. Потому что действительно очень много зон освобождают под военнопленных. Это происходит и в центральной части России, и на Урале. И действительно в зоны очень часто отправляют тогда военнопленных. Но такие зоны выходят из-под управления СИН а попадают в управление Министерства обороны. И если мы где-то видим зону, находим, которая по периметру охраняется не сотрудниками ВСИН, а военной полиции, то в этой зоне есть наверняка военнопленные. Но тогда с Ростовым мы ошиблись. Потому что именно в этих зонах Ростовской области, ВК-2 и ВК-12, где закупались сухие пайки, там, как оказалось, через полгода туда стали отправлять завербованных заключенных. Я напомню, как и генерал Соболев, депутат Государственной Думы, что и ЧВК, частная военная компания, а главное – наемничество в России запрещено. И я так понимаю, что очень скоро начальники зон, откуда была произведена вербовка Вагнером, будут за это отвечать. И они это на самом деле понимали с самого начала. И в этих двух зонах Ростовской области проходила военная подготовка. Именно там тренировались заключенные. Вот две недели у них был достаточно такой, такой жесткий тренинг. 1 февраля, с 1 февраля уже этого года ЧВК «Вагнер» нет на зонах. И там происходит, я по-прежнему не знаю глагол, это мобилизация, это, это наемничество или это Это что? Министерство обороны. Министерство обороны имеет право с 4 ноября прошлого года забирать заключенных на контракт. Ну, происходит заключение контрактов, окей. И до сих пор их отправляли фактически без подготовки на фронт, безо всякой подготовки. Поэтому я думаю, что вот эти две зоны освобождают именно для, именно для заключенных, для какой-то их начальной тренировки, а вот СИЗО, СИЗО, скорее всего, под военнопленных. А, я хотела бы попросить вас комментарии вот этой вот истории про, про Соболева. Действительно ли а, в среде мобилизованных, может быть, вы что-то слышали про это, ЧВК Вагнера считается какой-то маной небесной, где, видимо, платят хорошо или с все в порядке. Почему вообще возник этот слух о том, что мобилизованные стремятся в ЧВК? Вы знаете, мобилизованные стремятся в ЧВК, я бы сказала, вот так, волнами. Да, прошлой осенью очень всем хотелось ЧВК «Вагнер», потому что деньги, потому что помилование, и потому что действительно обудирование было лучше, чем и у мобилизованных. И я бы сказала так, не то чтобы было лучшее отношения, а было, был понятный язык. То есть заключенными командовал, в общем, бывший заключенный Пригожин, который понимал правила игры. Потом все изменилось с внесудебными казнями. И все расхотели идти в ЧВК «Вагнер». А в январе, когда он предъявил первые партии, первые партии заключенных, которые уже освободились, набор снова пошел. И сейчас заключенные по-прежнему хотят к Пригожину, потому что давненько мы ничего не слышали о внесудебных казнях. Это, во-первых, Память, как у золотой рыбки, этим отличаются многие россияне, ну, собственно, только россияне, но уже заключенные особенно. И самое-то главное, что популярность Пригожина, она растет всерьез. Я бы назвала бы ее электоральной популярностью, если бы были бы какие-то выборы в России. Но она вот примерно такая. И растет популярность среди маргинальных слоев населения. Это вот такой, вроде как, слой мужик, который костерит, Власть, которому не нравятся начальники кабинета с красного дерева, их дети, которые там пируют и гуляют, а мы же подаваем сыновьев, мы за них воюем. То есть он для очень многих воспринимается как свой, за которого вот не жалко пойти. Да, он сейчас очень здорово работает на собственную популярность, и она, она правда, растет.